Если ты молился по ночам, чтобы найти самый честный и проверенный магазин аккаунтов Powerface, то твои молитвы были услышаны. С 2021 года магазин работает только с моими личными тинками. Сотни отзывов в ВК и 96 отзывов на фанпей за 2 года. А всего магазин существует уже с 2015 года. Сделку можно проводить как напрямую, так и через площадку фанпей, которая дает полную гарантию сделки. Всегда в наличии аккаунты со свежими не очень донами, готовые аккаунты с кредитами на балансе, а так также доступна переброска кредитов на любой аккаунт через торговую площадку. По курсу 4 кредита за рубль без передачи аккаунта. Ссылка в описании и на экране. Бомба Длина, я штурма взял. Бомба а, пиздец, еще и штурм вышел. Они все со спины, короче. Ну вот кроме этого. Мы Установите бомбу возле одного из Что, Давайте двойку теперь. Бля, вот зря палец, второго ШТ, сейчас они второго ШТ возьмут, меня боли испытают. Не, просто. Бомбом. Я не попадаю нихуя завика. Типа во мне. Нокнутые. Да -то, твою мать, он меня убивает! Убейте, пожалуйста, шите ногнутого. Просто забей. На кубике. На понтон. Хватит, опять хаем нормы. Медик пушка вас от него. Я даю типу нокдаун, он продолжает лежать и а -а -а. мне тапает с пистолета. Просто забей. Еще раз. Давай. Еще раз. Дайте палец, я перечем. Что-то стреляйтесь со штурмовиком, я вас умоляю, меня он бесит. Бомба, алло, палец, зря. палец, алло. Собакалась, пошли на ново. там мача слиная блять горный житель блятьский убивается. прыгнет с бомбы там наш... они все смочат сука блять вы играете пирамиду блять бомба установлена на нашем верху труп медика его резать скорее всего авангарди Да не хороший. Да нохнуты. Найс. Рисует. Рукавины дикаш. Осторожно, граната! Граната! Дайте мне давай. Рукавины дикаш. Дай шипы, шипы. пожалуйста. Пизда, минус 30. Я же не реагировал. Давай я медика возьму. Uh -huh. Противник обезвредил бомбу. Раунд проигран. Защитите стратегические объекты. Я буду от рукава двойки играть. Медиком. <звук> двойка, двойка, двойка, двойка. Вверх есть. Раната! Там лесу. Там 90 залоги. Они съебываются, народ. Если вы единицу отпустили, Это в раунд перетяг. проиграли. А вы единицу отпустили, ребята. Стол, зайдите в эту блядскую единицу. Где рис нали? Вверх. Еще уже на единице, типа. Можете пойти единицу. Лукаф, лукав один. Я уже нами. Я можешь рейсы а только мансуйся, чтобы ты О, не сдал. Все, найс, пошли играть. <свист> <бай. Маши> <свист> <тебе свист> ну да, блядь, ну что за фарм? На лестнице, типа. На лестнице О, он Тобой все будет Мы развредили бомбу. Раунд за нами. Защитите стратегические объекты. Вверх игра медик какой-нибудь один. Я скажу, если это единица. Да, один смоки кидают, это да, один. Да, один. Кто а такой смог ужасный, да, упирашь? Я хочу двоечник. Еще ушел далеко. А, Пленту, Чего, Да Зачем вы там стоять? Блять, все за фарм нахуй, сука, долбоеба. Ну же плавал. Блять. Еще лежит. лежит. Еще сразу. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Ч Чупакавку, эй. Годваза, пушим спину, спину пойдем с посадочкой. Давайте я покординирую, а то мы проебем. Мы не так это проебем. Не факт. Факт. Сейчас леса соберется и все, я соберу. Да, это... я, я уже собрался, нотамида нормально оставлял. Двойка. Нахуй вы так налядил. По-моему, их вверх есть. Да, пирамида, Ой, блять, он пиздец, попадает. Нахуй пикать на пирамиду, напейсить, блять. Лесы. Да, тугла можно. Да. Бля, ну прикройте, баный свет! У вас в сиго прошел 650. Пиздец. Что он делает? Что это такое? AS.Player, блядь. Это не player, это... Плауек. Рлауек, то есть. 90 на зелени. в <gerçekten> полплеча блять пекает а пиздец тип сорсис наблюдается уже 4 видите я в с это красно это один по моему Войка, чисто. еще рукав надо выбить Сейчас в спину в руках зайду, не Не видно, до сих пор. Еще под красный. Там труп есть. Дай дым под красный инч. На горке, на горке. Лесы. Вообще в дерьмище у них авик. Вообще в дерьмо лютое Он на моем трубе. Команда противника стратегический... двойку, двойку, двойку, запушим, двойку, да. да. По-любому два бы. Хотя хуй знает, конечно, они гения. Два я а уже зашел вы... работать агаки. Ничего, ничего, ничего, играйте. Крой, я ресу. Под руковом ресу не медом. У меня верха. Неплохо, неплохо, неплохо. Подожди, Распорт, все пусть. А если не получил лучших медов, ликвидировал. Одного даже У два раза. Давайте двойку играть, я их разойбу. Бомба взята кто нибудь рукав со мной зайдите граната пошла граната пошла инж пикнешь я работаю гейзерой цемент медик туалет цемент зигу пикает убил цемент мертв. спину закройте граната! сейчас спина нормально будет зелень зелень зелень я нокнутый убейте ты зелень мне пизда 90 вот он животное, он не может попасть с тобой по а, типу локнутом. За ящиком, за ящиком. Под рукавом Бомба убит. О, Бомба он лест, али? Все, где я прыгаю? Блять, за потом лест, ящик. ящик. Справа ящик. А, на будет? а, а, Я бедровик про Пошли, он будет пушить э, резкий рукав. не смотрите, что я Говорил Пусти. же, медом закрой пиру. Давайте так двое. Шли. Бомба Мне надо 9.20 на пирамиде Рукав, рукав, я тебе не... отвечаю, я ни... ни разу пирамиду не выигрывал нормально. На цементе медик Блять, ну за... помогите рукав, ну говори же. Рукав с медик лежит. Прицел убей его просто, они не Я резко. Да мне И брони, да его. мне броню. Блядь, уже не Какие-то безумные у тебя арест? Даже не прочеквал. Да блять не сделал. Семент тресками. Осторожно, граната! А, сама себе руинишь. Или ты эту манчонку руинишь. Мы Раунд. Враг уничтожил нашу команду. Тут руина, руинам, то не неё. Я не Гоу запушим рукав просто. убьем медика. И выйдем на зелень. Давай первая, я сдохну Давай, давай. все идите зелень прям нагло. Они один стакнули, можно ставить. Их вверх есть. Наверху фулова слепа мирит. Прявица слепа тоже. Стань за туалет, я буду респа. смотреть. Стань за туалет, я буду смотреть выход через. Ты разменяешь меня потом. Ага. Ближе ко мне вот в эту. Ладно, похуй. Лучший. Минус Респу. Бля, тут еще медик, сейчас всех отрезают в респе. Они все под респой. А все... на респу дропались, да все в респе. Там плюс 2 сейчас могут сделать. Тут труп меда слева. Резко вы. У вас время. Иди заехал. Да все, выиграли, выиграли, нормально. Найс. Nice. Давайте также через рукав наловимся, ну, Мы да. бомбу. Раунд за нами. Через рукав бомбу. народ. А, Таниня, Таниня, их вверх а. не пушь, пожалуйста. Выходи просто на зелень и все. Давай первая. Все, зелень идем. Ставьте, ставьте опять один стакан. Да? Затоля, встаньте, сад, я опять. Не, не, не, не иди на их респе, буду ждать тебя. Же... Будет, не занимайте О, их респу, они будут ожидать этого. Со спины, скорее всего, будут. Зали. Рука в духу. Я. Да, не со спины все. Отпусти работягу. Ловите Семент треснули я нохнутый Абетон Тебя не из бетона убили, Проманды тебя столчка а а убили. Миссия выполнена. Я просто лежу, двоих убил. Гой а Денису, я. гой Денису рукав теперь. Тони, я первая выкатывайся под касса, а я разменяю. Давай, Тони, рукав. Идем на Денису. А, это лучше. за загорка двое. Загорка двое. На горке Алик. Стоит. Выходит арту арку, что я выходит. Бомба 90 в руках все этот на.. У меня у меня Давай, давай. Спасибо, вс. Да, блять, что ты в прыжке, сука, попадаешь? Щитака зимнего, кстати. При чм ты, блядь, щитака нахуй, зачем он пушит? Так бомбу страйка. минировать Врагу что... удалось обезвредить бомбу. У него пиздец, у него страха нет, блядь. Защититель Он с играл, блядь, нахуй. 9-17, Ну вот, а сейчас разыгрался. Я вообще начинал 0-4, сейчас 19-12. Красный топ. Двойки нет, двойки один. Хорош. Хорош. Это, сука, конченый талин. Он резает там лесом заборкой. там мед сидит. Все там мед. Убиты. Мы вот вы купу. Да, не, не, давай рукав, танкуй. Давай. Ну табушек? Да. А они пусс имен полицейский да это один сенджа брала на сенджа нету я взяла обратно уже наверное весь батарею а ты вроде штурмом хорошо играешь может оставишь вот тут лежит тут на садом еще папа что убил Найс. Я не натуре прикол То они делают Разъебал. Да это я разъебал просто. Давайте двойку так же запушим. Я тебя подожду. Или разменивай ты меня? Двойка. Это Найс, три. У меня можно резко разменить. лучше, это У нас с тобой отличная пара. Пора, пора заключить брак, по-моему Рукав, или наш Работяги щас пукнут Работяги меди Это еще я ещё там На кубе что-ли Т на кубе Брони не надо играть Не он не, не второй шот. А Блин, он сам за, за кубиком, ну, скажите, на кубиком Скажи, где он? Бомбе. за кубиком был да не пикай, просто жди его, не тупай у него байк, бог... пушку на медика и принимай Ему его у он на, на один уйдет он может байтить просто не, да если он не уйдет на один, то он где ну а че, типа, постоял и зашел. Стандартная хуйня. Да, это двойка. Рукав. Цемент, походу, пошел. Отрезание. <мас> мы поиграли. Бля, я а вам минус 4 или минус 5 въебал, и мы... Защитите стратегические. Я... Давайте также. Чику, Чику, не блять, чик, блять, чик, блять, господи, сейчас не выиграет. Грубо говоря, к четвером стреляем. Нет двойки. есть. Может Вер, единицу. Наверное. Наверху Надо, Надо взрывать. Прощай, да. Мэри, Давай, да, я тоже потом у них инженер, он, мы мы вы... Блять. Бля, он через ды меня просто ёбнул. Uh -oh. <плыва> слева, немножко левее он. Они просекли нашу фишку, что он пушил. Защитите <плыва> <стратегические> <плыва> <плыва> <плыва> да, да. Го подсадочку и дефолт сыграем, я соло двойку. 2-1, два подсад, я соло, да. Морк подкрашен, Двойки нету. Бейте ставчик. Скорее всего. Ты в соло да, да, или я спускаюсь? Вверх, я спускаюсь вверх. к ставчику. Давай. Давай эти арку послушаю. Надо меда второго убить и все. У них минус 10. Работяг топает. Варки вышел сверху на работяге. Варки вышел, на работяге сверху. Еще, еще там же инженер. На работяге ласт. Окей. Граната! Лесы. Не Тобой, идите не на него, понять? просто лес. Его надо убить в любом случае, не идите. А он убегать будет. Да, он время будет, надо его запушить на спецсера. Да, Что он словает это? Он чекает, маленький гор. Найс. Давай, лиса, чуть-чуть соберись, там. Чуть-чуть импакта и все, и легко их закроем. Нет, ну в будущем будет еще раз пирамида, нахуй я блядскую отмену скажу, да да пиздец, я в рот ее ебал. Кончанная карта пидорасу. Да, ну без сложку, блядь, проходишь на полу Саша, пирамида, Саша, фараон. Так это а Ты это думаешь, я шучу, ел? Меня можно также записать потом, слышишь, я шучу нет там реально счет мы отыграли full карту пирамиду блять с допами нахуй 14 12 я 9 20 сыграл блять так я тебе говорю переимена меня потом а пирамида нахуй не знаю давайте помолимся богу может выиграем я я я ло прилюдка все выиграем Ок. Я спину буду закрывать. Давай вангард разрешат. Я хочу, чтобы у меня снаряга легилировал. Я тоже хочу. Давай вперед, леса. Разменяю. Граната! На зелень выходил. Танька, ты очень опасный. О, помоги, помоги. Ловят, а его остановить, Танька. Ну, оставьте мне этого. Победа за нами. А Вот его беталагу На двойку разъек. со мной никто не идите. Подсадку и единицу играйте. Неса, молодец. Все, благодаря Лисе. Аля, ты куда полетела так? Ну, чевка, там слышно. Двойка, Это двойка, это два. Давайте. Наверху вроде кто-то есть аккуратно. Летит цемент, смотрю. Вверх. Я... Ну, да, блядь, есть блядь. вверх. Задымите ресницы. Задымите вверх, там же еще и медик. Ну а ч ⁇ вы дыму кинете? Вы слева стоит, чекает. Ч ⁇ Вы просто слева. Стоите? Я просто еще пойду. Просто раскидывайте дымы и все, блядь. Убиваю. Найс. Nice. Они У меня под красный Они на одну купали. А, Умирай, пожалуйста, красные. ставчик не умирает. У меня под рес поедин. Ставчик. ставчик красавчик. Еще медик тут под красным ушел. За еще под ушел, Убили его. Они без медов. Полы, Тихо. А? Nice. Спасибо за игру. Да, nice. Спасибо. Желание эту пушку крутить Что? А? <звулкный> <зритель>, появились <звулкный> Появилось желание пушку крутить? Бля, Кобра Страйкер подальше, забей, пушка, пиздец. Да не, я просто очень, я просто... сами Я просто быстро реагирую и стреляю от бедра, на самом деле, и точно попадаю. Вот сейчас посмотри, у меня меткость, там, наверное, блядь процентов сколько? А, всего 15? А, ну это я зажимал, наверное, потому что очень много. А так обычно Кобра Страйкер... Я куска два блядь, но это параш. Так обычно Кобра Страйкер не убивает. Кстати, Лиса, не выходи из этого, из ТЭСК я тебе кое-что расскажу.